Короче, прикол. Вроде бы. Есть такая одна ситуация, если где-то несколько врагов появляется. Вот в такой вот пример комнате сейчас покажу. От первого, второй, третий пошел, четвертый где-то должен выйти. Ну ладно, хуй с ним. Можно сделать вот так вот. Вы зашли в эту комнату, вышли в комнату. хуяко никого, блядь, нету. Спокойно выходишь, заебись. И бейся Оп, увернулся, блядь Конечно, блядь, э, это настолько хуёво, если честно Ты вроде бы, блядь, такой идешь вперед в эту комнату У тебя какая-то ловушка происходит Из четырёх врагов, которых ты никуда не увернёшься Тебе придется в этом случае В ну, это противоположном случае Использовать барабан, либо ствол Но нет, блядь, можно перейти в другую комнату И выйти из этой комнаты И ресетнуть эту ебаную ловушку Ну, блядь, это такая поебота Сорян Заебись игра, заебись Абсолютно все, блядь Вот, а вот здесь и ресетает А вот здесь врага не ресетает, блядь Оно в том же положении стоял, откуда я и вышел, блядь Нихуя Вот это да Это что, получается, я игру наебал, что ли Блядь, пиздец Автоинжектора, а нахуём мне столько автоинжекторов, если могу очень просто вернуться от врагов. Ну, опять в эту ёбнутую ловушку, сейчас пойдем, блядь. Такое ощущение, что это так, это чисто бейт, блядь, какой-то. Нет, блядь, реально такие четверо выходят, блядь, заходишь в комнату, и ничего не происходит, блядь. Тупо, блядь. Похуй, блять. Ой, претики. Ребятки, вы по мне соскочились, а да? Не, ну ты реально поебота. Вот они, вылазят, ходят, блядь. Хотя это враги очень похожи на Саундхиловские, блядь. Я не могу с этой комнаты, блядь. Это пиздец.